Привет, аудитория. 4 февраля в воскресенье пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, очередные бой на ночь UFC. И на очереди у нас а, приливный бой турниров средней весовой категории между Юн Йон Паком и Денисом Телюлиным. Юн Йон Пак 31-летний боец из Южной Кореи. В профессионалах провел он 20 боев, 15 из которых одержал победы. Крепкий довольно-таки сильничок среднего дивизиона UFC. Ну, для своего уровня имеет неплохие навыки в борьбе и паттере. Также можно назвать его сбалансированным бойцом, так как в стойке у него также имеются неплохие навыки бокса. Пак может перевести, но все-таки больше предпочитает проводить бои именно в стойке. Пак не может похвастаться, похвастаться топовой позиция, но есть в списке оппонентов крепкие соперники довольно-таки, которых кореец выигрывал или проводил близкие бои. Денис Телюлин, его соперник, 34-летний боец из России, в профессионалах провел он 17 боев, в 11 из которых одержал победы. Боец ударного типа, это финишер, практически все свои виктории добыл именно досрочно, только одну победу добыл решением. Есть проблемы в борьбе у этого бойца, проигрывал он с обмишенными три раза в свою карьеру. Ну и хорошие борцы, в принципе, переводят его без особых проблем. Не зря на данный момент, ну, по крайней мере, переводили. На данный момент тренируется он в зале Extreme Couture, где подтягивает защиту от тайкдаунов и партер. В свои 3-4 года Денис не может похвастаться большим опытом. Ему придется проделать огромный объем работы, если он хочет чего-то добиться в UFC. Я не говорю про пояс, хотя бы выступать на конкурентном уровне, войти там в топ-15, ну, в топ-10 было бы очень даже хорошо для Дениса. В преимущество будет на стороне Дениса. Размах рук больше на 11 сантиметров, рост выше на 7 сантиметров и размах ног больше на 10 сантиметров. С одной стороны, с таким преимуществом в показателях антропометрии, можно было бы работать с паком на дальней дистанции, аккуратно разбивать его на протяжении трех раундов и забрать бой решением. Но Денис Финишер выходит в октагон за досрочной победой, поэтому Тюлюин будет в привычной для себя манере работать с первым номером, поддавливать со своими габаритами соперника. Пак должен неплохо, в принципе, справляться с этим и работать на контратаках. Кроме того, и сам кореец может взрываться сериями ударов. Бой будет проходить, вероятнее всего, в стойке, Денис в борьбу точно не полезет, Пак может попробовать, но защита от тейкдаунов Дениса должно хватить, контрить попытки переводов, ну, я думаю, хотя бы до второй половины боя, то и там и больше. Все-таки проблемы Телюлину доставляли именно хорошие борцы, но Пака это не лучшая сторона. В стойке, что один, что второй, могут держать удары. Тут, вероятнее всего, зарешает именно совокупность пропущенного урона. Денис умеет удивлять. В том же бою с Пикетом Тюлюлин хорошо выступил. Конечно, Пак более стабильный боец, чем Пикет. Но на Пак отдают коэффициент 1.4. Не считаю, что кореец, хоть он будет поопытнее, в этом бою заслуживает такой низкий коэффициент. Тем более паку уже доставляли проблемы крупнообговорительные соперники. А так как у обоих бойцов примерно равные шансы, то тут вполне можно поставить на андердога в лице Дениса за коэффициент 2.8. Ну, Вряд ли этот бой, конечно, дойдет до судейского решения, но всякое бывает. Ну а если на кого от Дениса будут давать больше четверки, то можно попробовать заиграть этот вариант.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 ставки на этот бой и на другие бои турнирные, которые я, которые мне интересны, но я не делал по ним видео обзор. Подписывайтесь, чтобы не пропустить этот пост. А также подписывайтесь на YouTube канал, стараюсь для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты Все, давайте до следующего видео, пока.